То, что вы сейчас увидите, навсегда изменит ваше представление об играх и обо всем, что с ними связано. Я не лысый, но я белобрысый. С вами Буик. Мы начинаем. Простите, за такое начало, просто я думал, как мне эпичнее начать. Ну и короче, сейчас 3 часа ночи, и мы будем играть в очень познавательную, неповторимую, самую увлекательную в мире игру: Симулятор спиннеров. Spinzio. Или Spainzio. Сама по себе играет обычный клон Агарио, только со спиннерами. Ну так что, давайте начнем. Здесь нам нужно придумать свой уникальнейший никнейм. Нужно выбрать такой никнейм, который был бы связан с вертуханами. Ну что ж, нажимаем кнопочку Play и начинаем играть. О боже, о боже, как все лагает! Но это, как всегда, моя программа бандикам, которая. Немножечко так и есть мои системные ресурсы. Немножко расскажу о сути игры. Мы съедаем вот эти вот какашки, ну или та самая разноцветная крошка, которым посыпают кулички. Ну и от них скорость нашего вращения увеличивается. И мы появляемся здесь в топе, если у нас скорость вращения три твою половиной тысяч. Ну, в общем, если наша скорость будет постоянно увеличиваться, она также может теряться, если мы будем стукаться с другими спинерами. В принципе... Игра подчиняется законам физики. А вот это называется портал. То есть, если мы сюда загонимся, мы мигом вылетим отсюда. Итак, что нам делать дальше? Вот, видите? Только что показал. Там э, двое чуваков э, друг друга врезались и случайно сломались. Так, и у меня уже скорость вращения 364, 365, 30. О, уже вообще нормально. И я на 19 месте. Игроков в этой игре пока что мало. И мало кто про нее вообще знает. Ой -ой -ой -ой, ой ой ой ой ой Что, -что сейчас было? От... Отойди от меня. Вот. Вот. Вот, вот. -вот. Меня убили. Total kills 0, то есть я еще могу убивать. Если у меня скорость слишком большая, я могу сломать другой спиннер. Опять же говорю: игра подчиняется законам физики, что радует это вам не агарию, где просто всякие шарики плывут и съедают другие шарики. Но ну, естественно в какой игре нет доли фантастики? Здесь есть порталы, которые ускоряют тебя, и ты летишь по прямой, надвигаясь на кучу шариков, чтобы сожрать спиннеры. Да, никнейм мой, конечно, не зашел. И да, сразу говорю, если кто-то сейчас вот начинает смотреть с этого момента, и кто-то случайно перемотал мое начало и случайно попал на это место, то есть я говорю тот же. Что я хотел сказать? -то? А, ну да, извините за те подлагивания, которые вы сейчас наблюдаете при моем геймплее. Говорю же, у меня компьютер не супер мощный. Вот мой компьютер. И сразу говорю, никнейм не зашел, поэтому я выберу себе другой никнейм. Земля! Плоская! Вы что, на шане живете, что ли? Вы живете на плоскости? А, Земля плоская. Вышел на 44-м, на 45-м месте. Видите, как я говорю, что я только зашел в игру, а я уже на 45-м месте. То есть игроков здесь, ну, не очень таки много. По моим расчетам, 45. Поэтому, если вы зайдете в эту игру по ссылочке в описании... Это, конечно, не реклама все, но все-таки ссылка на игру есть в описании. Если вы зайдете в нее, то вы с легкостью можете дойти до топа и хвастаться с друзьями типа, ⁇ "А, я дошел до топа ⁇ То есть, смотрите, на самом деле это такая мирная игра... Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е... Не... е е е е е, -е, -е, -е, -е. Алё! Это компьютерный мастер? Мне срочно нужна помощь! Иди <связывая> в